Всем доброго времени суток, на связи с вами снова Сочи. Сегодня мы к отправке подготовили два набора манжет. Стандартной комплектации, ноги, руки и вот такие вот мягкие подушки. Кстати, о подушках. Внутри всех мягких составляющих присутствует вот такой вот наполнитель. Может быть, даже кто знает, как он называется. Основные характеристики я бы назвала его такие, как устойчивость к стиранию, в первую очередь. Второй его невозможно порвать, только порезать. Но резать мы его не будем, он мне еще нужен. Можем его побить, постучать, придавить, согнуть. Видите, с ним ничего не произошло. Вот такое вот качество этого материала позволяет использовать данное изделие намного длительнее, чем предполагалось, другими какими-то наполнителями. Всем приятного пользования!